Когда покупателю страхового полиса нужны медицинские услуги за границей, он должен обратиться к партнеру страховой компании. Она окажет ему так называемый ассистанс, расскажет в какую клинику ему лучше обратиться и э, расскажет об особенностях оказания медицинских услуг именно в этой стране. Программы страхования у страховщиков различаются по своим параметрам, страховым суммам, условиям выплаты, перечнем медицинских и дополнительных услуг, исключениям и так далее. Заметнее всего различия сублимитов, дополнительных ограничений в страховых суммах по отдельным видам помощи. Например, в компании А на стоматологии выделен сублимит 100 евро, в компании Б – 150 евро. Если экстренная стоматологическая помощь туристу обойдется в 150 евро, то по полису компании А придется доплачивать свои 50 евро. Например, если общий страховой лимит может составлять 100 тысяч гривен, то на отдельные услуги еще будет меньше. Например, на амбулаторно-поликлинический может составлять 1000 евро. Еще хуже, когда лимит указывается на такие важные услуги, как стационарная помощь. Еще один важный нюанс, на который стоит обратить внимание перед покупкой страхового полиса, это перечень событий, исключения, на которые не распространяется страховая выплата. Например, одна компания может выплачивать расходы, если вы пострадали, когда катаетесь на горном велосипеде. Тогда, как в другой, это опция возможна за дополнительную плату. Некоторые страховые компании предлагают пояса без услуг ассистенца. В этом случае клиент оплачивает все услуги самостоятельно, а компания... Компенсируют их при возвращении на родину Но учтите, что такие полисы не действуют, если вы путешествуете в страны Шенгена Кроме этого, договора с ассистентом могут также подразумевать оплату самостоятельно всех медицинских услуг Но в любом случае вы должны сообщить партнеру о страховом событии для того, чтобы можно было связаться с ассистенсом без проблем, заранее продумайте, каким образом вы будете это делать. Дешевле всего купить местную карточку мобильного оператора. Дороже всего позвонить из номера в отеле. Бесплатно в некоторых отелях можно звонить с ресепшн. Но страховые компании рекомендуют не оплачивать услуги самостоятельно, а все-таки обращаться в ассистенс, Потому что партнеры и компания работают на рынке давно и заключили контракты с наиболее квалифицированными клиниками, к которым и посоветуют вам обратиться. Учтите, что если вы не сообщите ассистансу о страховом событии в установленный срок, обычно это два дня, то компания может не компенсировать вам расходы. Это распространяется даже и на сложные случаи, когда пострадавшего доставляют в клинику на скорой. В экстренных случаях, когда больной не может самостоятельно сообщить о событии, это могут сделать его родственники, лица, с которыми он путешествует, а также медицинский персонал. Если вы путешествуете вдалеке от крупных городов, то очень вероятно, что ваш страховой полис не распространяется на ближайшие больницы. В этом случае, возможно, два варианта. Либо вы оплачиваете медицинские расходы самостоятельно, а компания компенсирует их при возвращении на родину. Или же ассистент организовывает вашу транспортировку в больнице, с которыми заключен договор. А если застрахованное лицо привезут в больницу, с которым не заключен договор а его транспортировка запрещена по медицинским показаниям, то тут ассистенты действуют индивидуально, исходя из конкретной ситуации. При этом, если расходы небольшие, то по согласованию со страховой компанией вы можете их оплатить самостоятельно и по возвращении на родину их вам компенсируют. Схема выплаты по страховому случаю, чтобы не компенсировать медицинскую помощь из своего кармана, следующая. Нужно выбрать правильную программу страхования, предусматривающую покрытие медицинских расходов, схода в стране пребывания, в зависимости от целей поездки. Изучить договор страхования. Выписать себе телефоны ассистанса. При наступлении страхового случая немедленно обратиться в ассистенс Предоставить работникам медучреждения поле страхования. Больше актуальной информации по этой теме можете узнать из нашей статьи, ссылка на которую находится под видео. Если ролик полезный и интересный, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.